Всем большой Лига Чемпионский футбол, друзья. С вами ФИФА прогноз, очередной выпуск. Как обычно мы его ведем. Роман Полинсков, Александр Диптеров, Саня. Здорово. Здорово. Здорово не да, уже раз. Да. Давно не виделись. Да, уже каждый раз ты Давно не виделись, давно не виделись. Итак, а друзья. Мы долго не видимся. Да. Друзья, сегодня наш матч будет э, состоять из того, что мы играем денежными мешками, а именно Реал против Париж сен или, проще говоря, ПСЖ Так, Саша, э, давай мы перейдем к этому матчу, к 1-8 финалу Лиги Чемпионов и по коэффициентам. Итак, кто может пройти в 1-4 финала и заработать 5 миллионов евро от УЕФА? Букмекеры считают, что Реал в домашнем матче фаворит, но не то чтобы сильный фаворит, а самая маленькая ставка на Реал 2-2. Я думаю, это вполне себе адекватно, учитывая, что Реал в этом сезоне очень сильно лихорадит. Да, они, по-моему, идут всего лишь на четвертом месте в Ла Лиге. Да, и в принципе, я думаю, у них... Не то, чтобы возникнут проблемы с ПСЖ, я верю в больше проход парижской команды. Ну а на парижан дают самое маленькое 2.86. Я думаю, здесь сказывается то, что они играют в гостях. Как мы помним, парижане в Лиге Чемпионов в гостях играют очень так себе. Ну да, но Посылом я, я знаю, что обсервы. я вот хочу, чтобы ПСЖ выиграла в этом матче. Потому что глядя на игру Реала в этом сезоне, и глядя на игру Реала в сезоне Лиги чемпионов, если они сейчас вылетят из этого турнира, то часть глоров у них отсеется. И будут нормальные фанаты, они тоже, «О, я болею, потому что к Кристиану Роналду перешло. Ну, тут дело не в... Кристине, я думаю, тут суть в том, что они два раза подряд взяли Лигу Чемпионов. Да, Посмотрим. единственная команда такая. Другие букмекеры у нас, например, Бэт Сити дает 2.20 на победу Реала и 2.90 на победу ПСЖ, ничья 3.90. Фон Бэт дает тоже 2.20 на победу Реала, но уже 3 на победу ПСЖ. В целом, букмекеры не верят в ничью, потому что тут коэффициента почти 4, а вот мне кажется, что такой исход был бы очень актуальным на данный момент. Я думаю, этот матч завершится очень голевой ничью. Ну, а да. парижане дома одержат а, верх и пройдут дальше. Ну, ну что самое главное, умилиция. я надеюсь, то, что вот в четвертом выпуске мы уже угадаем хотя бы вот один результат, потому что пока у нас результаты, к сожалению, не сходятся, что Милан Лацио, что... В этом тоже есть Ливерпуль. своя стратегия. Ну да. Можно, наверное, можно ставить против нас. Да. <смех> <смех> <смех> ну что ж, проверим. 14 февраля, друзья, будем смотреть Реал ПСЖ по телевизору. А сейчас мы, друзья, с вами смотрим именно модуляцию матча Реал ПСЖ на стадионе Сантьяго Барнабео. 1-8 финала Лиги Чемпионов. Поехали. И переходим к стартовым составам. Выставляем... Тех ребят, которых хотим. В этот раз я не хочу менять тактику. Попробую поиграть именно такой, который мне предлагают. Но единственное, что. Я вот думаю, кого вместо бензины поставить, потому что мне он лично как-то не впечатляет. Так, Сантьяго Барнабео. Первый матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. Реал против ПСЖ. Поехали, играем. Поехали, играем. Ой-ой-ой! Штангу красиво было сейчас. Ну да. В каркас ворот. Давай, бейл! Почему? Потому что не си! Я думаю, знаешь, что надо будет это ли не на последних минутах матча на где-то 89-90 на FRV оставить. Юлька, ну что ж ты делаешь-то, родной? Давай помощник поплотнее. Не пошел, не не не первый не пошел. Это же FIFA, мы Esports. Мы посмотрим, решай! играть футбол. Смотрите, я прячу свои большие уши волосами. Вкусно. Тони Кросс, удар должен быть. Почему не? Тони Кросс, позор испанскому футбольному корпусу. А вот это пенальти, а вот это пенальти. Но ну, вы знаете, что в этой серии я пенальти бить не умею. По статистике 49-51. 0 по ударам в створы. Ты у тебя три. У тебя один удар не в створ Один уже мощно. Это спинальтик ты пробил. Нет, а ну да, это можно засчитать за удар. О, слишком хорошие скиллы для удара Я думаю, сейчас этот мяч догнал ту машину, которую запустил Илон Маск. Давайте уже играть. Да чтоб тебя. Ну что за удар такой? Блин, и надо убирать. А, нет, это был не Верати. Был. Окей. Я думаю, Димарию надо убирать. Что... Ну я его на самом деле на поле не вижу сейчас. Я вижу Эдисон на Коване. Верати тоже Ди видно. Увидел Димарию? Увидел, увидел. Увидел Димарию. Да, кстати, у меня в обороне трое думаешь, это мне поможет? Я думаю, удар сейчас должен был быть нормальным. Я вам ноги поотрываю когда-нибудь. Не плевать, что за вашу тиму я играю первый раз. Я представляю просто, как бы ты в раздевалке себя вел. И сейчас просто тренер газмясовый. Да сколько вы ж будете меня еще будете, урод! Надо, надо! Стой, подожди думаешь, ты успеешь сделать эти замены? Ага. Вот. Я сделаю так. У тебя Роналдо центрального защитника будет играть? Пускай играет. Ну, отдал на Сережу Рамоса. Я почти забил, я почти забил. И снова победил я, и это не добавляет объективности нашим прогнозам. Да. Но в целом я согласен с тем, что может произойти вот все вот таким образом, потому что реал никакой. Ну, абсолютно никакой. Ты как мог заметить, на последних минутах, когда я поменял Серхио Рамоса на Криштиану Роналду, и наоборот, Сережа все-таки в атаке шустрее бегал, чем тот же самый Криштиану Роналду, серьезно. Потому что когда происходит 90... потому что когда начинается 90 я минута, у Рамаса сразу ко всем скиллам плюс 50. Так что здесь все объективно. Ну. ну что ж, друзья, 2-0, точнее 0-2 в пользу ПСЖ. и у ПСЖ при таком раскладе неплохие шансы даже сыграть в ничью дома или проиграть дома со счетом 1-0, потому что тогда ПСЖ пройдет из-за того, что у них два гола в гостях, как минимум начнем с этого, ну а там уже дальше посмотрим, ну... Но... Вообще, в целом, победа в гостях в Лиге Чемпионов, в матче с Реалом, я думаю, для PSG это будет ну, сродним разником. Это феерия. Вы потому что регулярно PSG попадали то на, на Челси, то на Барселону. Да. И сейчас, одну 8, сейчас Реал нужно проходить. В целом, я согласен с этим исходом, но процентов так на 60. Я верю в то, что будет ничья в этом матче все-таки. И это самая сочная ставка. Ну а то, как мы сыграли, это всего лишь фифа. Да, это всего лишь фифа, друзья. И на этом мы заканчиваем нашу программу. Мы смотрели матч Реал-ПСЖ, 1-8 финала Лиги Чемпионов. 2017-2018 вели для вас его Роман Полинсков, Александр Дегтярев. Пишите в комментариях, какие матчи вы хотите, чтобы мы еще проиграли, э, симулировали. Ну, я, Ты проигра... я да? проиграю. Ты Ты я проиграю. Этот матч симулирую. Да. Вот, э, пишите, мы будем всегда рады какой-нибудь матч сыграть, который не надо. Еще раз большое спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. Пока!